Так, если я поставлю но, но, но. это, Тики, Тики, вы... где ты, а, Тики? У меня да получилось. Да, получилось. да, да выходи. Да тики, получилось. Что? Я смог расшифровать, где находится э, последний ключ. Я узнал его местоположение, но а, есть, есть проблема другая. Какая? Таких координатов на Земле нету. Да, в космосе? Да не в космосе. Это похоже на них, на них родной планете. Ладно. Астраханкарана. Да, сейчас я. Тики, заряжайся. А. Астра Тики, давай. Калки, пожалуйста, предложи мне меняешь на вот эти вот координаты. Спасибо. А -а -а. Так, ёжки, палки. Она находится где-то там. Я вам започу этот, наконец-то, ключ Иди сюда, ты. Вы меня обогнали. Да. Я выполнил. Выпусти моё обещание, поняла, ваше обещание. Ой. Что? Ой, кого ты видели, вот, что тут забыла, букашка. Я, я пришел за мега-ключом, но чувствую, вы меня обогнали, я да? Как и его -за его и получишь. Я пока, как раз из-за этого букашку и говорил. Так. Кашка, ты... Ну, летаешь. ладно. Как ты летаешь. Это, это, это, это, это у меня есть такое У него через Я час мы тебя достали. Так, И ладно. Мне... В целом у нас с вами переговоры закончились. Просто... Это кто? Это твой друг. Или твой это... знакомый, не знаю. Может вы с ним знакомы, может нет. Ё-моё! Вышли. Да, мой, уже что, твои не работают? Не забывай что. отошли, отошли. Что вам нужно? Я хорошо. Что вам нужно? Любой. Желательно твой. Нет. Не любой, именно Божий король. Калки. Калки. Хорошо. Я пере... пере... О, нет. Они заполучили последний мега-ключ. Будем надеяться, они не знают, где находится мега-замок, чтобы спустить его. А то я знаю, где он находится. Да! Это было легко догадаться. Находится на... недалеко от первого места, где нашелся ключ. Так, -с. У меня нету времени ничего искать. Скипалки, да просто высший уровень работы костюма. Так, 1-1-1, где он... он находится? Вот он, омега-замок. И там этот рак лак... Лак... Однако, а, где он находится? Тот... Так, ну больше, кстати. Все, sí, давайте. Разбирать омега-ключи и вставлять. Тебе, адмирал, Они, и тебе встали Они встали Встаньте обычными. Они стали обычными. Встаньте сюда по каждому боку. Что с этим дебил? Что за робот тупой? Насчет три. Включаем. Раз, два, три. Омега-ключи заработать. Что... Замок запустился. Ура Что это такое? Опа, а. А вернися, ты Почему вы стали не гигантами обычными? Что это такое? Это тот самый мегазамок? Это замок Букашка. И сейчас луч направлен прямо на Ну куда луч направлен-то? добр, сейчас откроется. Мне меня О, на сотую поголом тебя шелкнуть, и ты уничтожишься Зачем мне землей? править только кибертроном? Я могу править двумя планетами. Еще и землей. Я шкарала. Может недоделанный робот, понимаешь? я сейчас тебя шелкну, и ты уничтожишься. Ребят, может, нам увеличиться? все. Офигел. Тихи, да, трансформация. Так, если я уничтожу этот луч, то в целом, надеюсь, он сейчас целится прямо не, не туда, куда надо. Привет, Лак. Подкрепись, как хорошо. Лак, как тебе? Так, этот луч и ходит из, из штуки. Мне нужно Охраняйся всего лишь. Замок. Хм, Хорошо. Очень хорошая охрана, знаешь? У тебя очень хорошая охрана? Но никакая охрана с ним не сравнится. Серьезно, ну какая охрана сравнится с... Ну, какая охрана сравнится... Так, тут не ключи нужны, я а замок. Хорошо они хранят мега замок Ладно, пока неудачники. Что вы с этой палкой сделаете? Ничего. Придется вам в другой раз захватить эту планету. Надеюсь, что они его не смогут восстановить. Они очень хорошо его хранили. Кто... Так, срочно, срочно, срочно, тикаем, тикаем, тикаем, тикаем. Ну, в целом все. Теперь этих роботы ничего здесь не держат, они сейчас отправятся в космос. У нас 4... Прячься. Подкрепись, плак, в плак, выпускаю когти. Так, в да, целом можно закончить, наверное, уже с ними. Наконец-то уйти в отпуск, на Мальдивы слетать. Ну, что сделают они? Серьезно. Вот Что можно еще сделать? Так, ладно. Там пока ничего страшного. Плаг, прячься. Что сейчас? Плаг. Что -то а, плаг, отдашь а, а, а твой камни чудеса носитель. Э -э -э вот так, пора перевоплощаться. Тики, давай! Отдавь что там, с... Ё-моё. Я ведь уничтожил Омега-замок. Что, что это такое? Я же уничтожил Омега-замок. А я тоже это увидел. Они киберформируют землю. Бегом, бегом за мной, собака. Да, замок. Ну... Извините, я, я могу но не раз, не... Так, быстрее. Его... быстрее. Быстрее. Попадайте. Пока не дайте... Ломать... как они починили Омега-штуку. Вот зома, Там террориконы. Придется и с Но, видимо, и них не слушаются. Нравятся. зомби которые которых не слушаются. Е-мо! А Собака! А. Нужно как-то сломать. А собак... Смотрите! Дело в том... Нет, не ломай, кот! Дело все в том, что эта штука, которая сверху может восстанавливать целые миры. И перестраивать другие, скорее всего, точнее, даже наверняка, она восстановила мега-замок. Супер шанс. Так. Но если мы заберем доступ к нему... Я собака. Вообще-то я не собака, я восходящий, так что не надо тут ля Ты никто. А ты вот это... Они О, очень хорошие охраны, делать? я уже... Нет! А, -замок, кот! Храните? Кот! <смех> ё кот! ё кот, ты где? Ломай омега-замок! Вы ничего не сломаете. Правда? Сломай свет! Вот этот свет! <смех> Может, опорт не использовать? Слепой. Нет, Слышу ничего. Такую... кота не хватило катаклизма. В любом случае придется избавляться.. Нет, Кот. Ты равно... ⁇ -мо ⁇ луч уже практически теперь формировал землю. Опять эта тупая собака. Нам осталось чуть-чуть дождаться, пока я... Посмотри, что делает эта тупая вот эта консервная банка. Кот, не подглядывайте. Не сомнитесь. Ты ее тупая собака. Так, рары полоски. Сломали. Нет. Сломали. Так. Да. Сейчас мы изб. Так, вы сломали? Да. да. Молодец. Вот новенькому. именно сломали. то, что. Но вы не восстановите разлом. Нет. Не будет, не будет омега замка, не будет и проблемы. Не боюсь. И... Это ты проиграл. Мы засунем им еще топор в одно место. Нет. Все, омега замок Нет. разрушен. Мне кажется, замок а теперь, теперь нужно будет с ними как-то еще разобраться, но драконы будут Иди. и преследовать их и сожрут их. Ладно, в целом все. Восстанавливать ничего не надо. Классно. Все, справились мы.